Привет друзья! Вы смотрите канал компании Order Flow Trading и в этом видео мы рассмотрим 6 ошибок позиционного трейдера, устранив которые торговля станет более надежной. Каждый трейдер должен обладать торговой стратегией с четкими правилами входа в позицию, выхода из нее, установкой приказов, ограничивающих ваши убытки и так далее. В системе может быть множество составляющих элементов, которые формируют ваш сетап для открытия сделок. Но также существуют дополнительные фильтры, использовав которые вы сможете более грамотно выстроить торговую тактику и избежать множества убыточных сделок. Сейчас мы рассмотрим 6 таких фильтров, которые могут значительно улучшить ваши торговые результаты, даже если вы не будете менять свою торговую стратегию. Первая ошибка – это торговля против тренда. Этот компонент очень часто приводит к плачевному результату, если, конечно, ваша стратегия не основана только на торговле против тренда. Уберите контртрендовые идеи из торгового плана на день, и ваш трейдинг преобразится, вы заметите, что убыточных сделок стало меньше, так же, как и потраченных комиссионных. Вторая ошибка – отсутствие потенциала движения для вашей сделки. Банально, не правда ли? Но многие совершают эту ошибку, открывая сделки в тот момент, когда цена достигла основных целей. Сверяйте потенциал движения с вашими ожиданиями. Возможно, стоит дождаться коррекции и поискать возможность для входа в рынок по лучшей цене и с большим потенциалом движения. Ошибка номер три – слишком короткие стоп-лоссы. Позиционная сделка должна дышать, чтобы оправдать весь потенциал. Ведь не хочется получить стоп-лосс прямо перед началом движения и пропустить его. Мы тоже считаем, что не стоит подвергать позицию дополнительному риску. Дайте цене свободу и рынок отблагодарит вас. Четвертая ошибка. Открытие трендовых сделок в середине консолидации. Задайте себе вопрос. Как часто я анализирую тренд на рынке или флэт? И как часто отслеживаю самое начало формирования консолидации. Если ваш ответ всегда, то вы становитесь на шаг ближе к отличным сделкам. Не берите лишний риск, открывая сделки в местах, где явно нет тренда или есть признаки формирования новой консолидации. Пятая ошибка – это слишком быстрый перенос стоп-лосса в уровень безубытка. Еще один враг позиционного трейдера, который может неожиданно выкинуть вас из седла, когда, казалось бы, рынок уже начал свое движение и не вернется к месту открытия. Дождитесь, когда появятся причины для переноса стоп-лосса. И шестая ошибка – это бессистемное сопровождение открытой позиции. Если вы вошли в трейд с действительно хорошим потенциалом движения, торопиться подтягивать стоп лосы каждые 5 минут не стоит. Вы всегда можете использовать для определения мест переноса ограничения убытков инструменты объемного анализа, например профиль объема, индикаторы Cluster Search, Big Trades, Dynamic Levels и другие. Пользуйтесь этими правилами постоянно и результат не заставит себя долго ждать. Количество сомнительных убыточных сделок сократится